Я хочу из первых уст рассказать то, что случилось со мной по невъезду в Беларуси, то есть в единое экономическое пространство, потому что это был запрет не Беларуси, а России, но так как я прилетел в Минск, не пустили там, чтобы не было журналистских домыслов и всего, это была полная неожиданность, которая может сегодня подчеркиваю коснуться любого украинского гражданина. Не то, что замешанного в политику, но не выступающего открыто против России, а просто любого гражданина, связанного с Россией родственниками, делами, бизнесом. Это то, к чему привело вот это нагнетание обстановки и формирование образа врага, как в России, так и в Украине. Меня могут осудить. Я просто... Трезвый человек и прекрасно понимаю, что любая война когда-то закончится. Но разгребать на уровне исполнителей идиотов последствия мы будем еще очень долго. Курьезность и цинизм заключаются в том, что ровно две недели назад я с однодневным визитом по бизнесу и спорту был в России. Тоже летел через Беларусь по заграничному паспорту, никаких вопросов. И в России, и тут. И вот в эту среду я полетел, причем я летел в самолете с, как говорится, с легендами нашей страны, такими как Горбулин, Марчук, которые ехали на Минскую конференцию. Меня просто остановили. Долго-долго разбирались. Потом заперли в комнате. Потом приехал консул, посол, спасибо им. Я рад, что я почувствовал себя гражданином. Вместе со мной закрыли тренера или бывшего тренера сборной Украины по боевому самбо, у которого родители в Крыму. Шли долгие разбирательства. В сыром остатке я услышал следующее. Белорусы, которые пригласили меня на эту поездку, потому что я бронзовый призер Европы, выступая за Беларусь. И ко мне там относятся с большим уважением, как в государстве, в спорте и в бизнесе. Ко мне ни единого вопроса. У них стоит запрет Федеральной миграционной службы России. И даже гарантия посла не могла повлиять, чтобы меня выпустили под гарантию, сдав документы просто в Минск на один день. Вечером бы я улетел. Этого не произошло. Белорусы к их чести сразу обратились в миграционные службы отменить на меня. Но сейчас это зависит от Белорусского КГБ и ФСБ. Что я думаю и что я знаю? По, по слухам. Знаю точно, что это российские миграционные службы. Знаю, что по слухам, в связи с обострением, с э, окончанием минских переговоров, действием минских переговоров, в связи с выходом нашей зоны свободной торговли с Россией, и санкции, которые есть против России, там подготовили такой себе списочек на секунду из 30 тысяч украинцев. Причем это, как правило, значимые украинцы, непростые. Но там не только выдающиеся какие-то или политики, там и люди до районного уровня, это все отслежено, которые голосовали за то, чтобы признать Россию агрессором. Принцип формирования списка неизвестен. Я обращусь, безусловно, по послу Зурабову. Я обращусь во все инстанции. Дело не в том, надо ли не надо мне в Россию. Я свободный человек. Я не националист с криками повесить всех москалев. Я всегда взвешенно относился, и поэтому имею какое-то, не посмею сказать, большое уважение в России. Я был тот человек, который... Еще шел Майдан, а я полулегально организовывал визит президента Ющенко в Россию. И я убеждал его, что вначале мы съездим к соседям, а потом мы поедем во Францию и Соединенные Штаты. Россия наш исторический вечный сосед. Моя позиция по отношению к России была всегда следующей. Чем меньше бы наши чиновники унижались и брали взяток, и выпрашивали у России тем большим уважением бы к нам относились. Тебя, если уважают, то разговор совсем другой. Если не уважают, то разговор такой, какой сейчас есть между Россией и Украиной. Нам надо заставить Россию уважать себя. У нас нет другого выхода. Безусловно, это вредит и бизнесу, и человеческим отношениям. Мне все равно, что скажет какой-то нацик. Я не собираюсь вычеркивать из своей жизни многолетнюю дружбу. С Григорием Лепсом, с Игорем Крутым, с их политиками, моими друзьями по сборной ССР. Я с ужасом смотрю на тот день, когда с 1 января у нас будет закрыта всяческая торговля, практически по договору о свободной торговле. Это националисты и попрошайки, которые могут, которые ни за что не отвечают и ходят только на митинги и часто теперь про могут говорить. Плевать, ничего не произошло. Произошло. Мы потеряли треть экспорта страны. Для бизнеса это смертельно, если бы это было для частной фирмы торгующей. Я патриот делами, а не болтовней. И мне кажется, что нам надо искать выход из этой ситуации. Не унижаясь, не теряя своих интересов и своего национального достоинства. Но не просить взяток и выполнять данное обещание. Я, по крайней мере, буду публично, мне нечего скрывать. Я знаком с Путиным, я знаком с Медведем, я знаком с Ивановым. Я знаю очень много людей. Я вице-президент Европейского Еврейского конгресса. И Россия входит в зону моей ответственности по критическому менеджменту и антитеррору. Я буду добиваться правды.